Здравствуйте, меня зовут Иван Бардов, я юрист по интеллектуальным правам и сегодня я хотел бы поговорить о нескольких самых популярных заблуждений в отношении интеллектуальных прав, которые являются крайне популярными. Одним из первых вызывающих дестабилизирующих заблуждений является тезис о том, что все размещенное в сети интернет можно использовать любому лицу и как угодно. Аргументация адептов такого подхода проста. Мол, все, что размещено в так называемом открытом доступе, то есть таким способом, что это доступно неограниченному количеству лиц в любое время, волшебным образом сама очищается от всех прав, а также переходит в общественное достояние, а автор произведения по мановению волшебной палочки лишается всех своих прав в отношении указанного произведения. При этом то, что разместить в сети, то есть говоря правовым языком, довести до всеобщего сведения произведения могло лицо, которое не является ни автором, ни правообладателем произведения, почему-то сторонников этой идеи не интересует. Особо продвинутые нарушители даже пытаются притягивать за уши статью 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации о свободном использовании произведения, постоянно находящегося вместе месте открытом для свободного посещения. Правда, судя по всему, дальше заголовка статьи и не читали. В пункте первом статьи Черным по белому указано, что такое использование допускается за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли, что резко сужает возможности заимствующих. В пункте втором статьи указано, что допускается использование произведений, расположенных в месте открытым для свободного посещения или видных из этого места. Таким образом, законодатель не только обозначил в отношении чего допустимо свободное использование согласно указанной статье, но также весьма нетонко намекнул, что следует понимать под местом, которое открыто для свободного посещения. Таким образом, разумно прийти к следующему выводу, что... В статье 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации под местом, открытым для свободного посещения, понимается вполне себе реальное место, а ни разу не виртуальное. В настоящий момент актуальная судебная практика исходит из того, что, цитирую, законодатель определяет интернет как информационно-телекоммуникационную сеть, которая не является местом, открытым для свободного посещения по смыслу статьи 1276 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть тот факт, что какое-то произведение размещено в интернете, сам по себе не дает никому никаких оснований для того, чтобы использовать это произведение без согласия автора или иного правообладателя. Этот вопрос был уже подробно рассмотрен в одной из моих статей, ссылка на которую в описании. Второе крайне популярное заблуждение состоит в том, что многие люди считают, что если указать автора и источник заимствования, то использовать чужое произведение можно без согласия автора или иного правообладателя и вообще без каких-либо ограничений. Согласитесь, наверное, вы не раз об этом слышали. Законодательством Российской Федерации установлены весьма ограниченные способы свободного использования произведений, которые допустимы без разрешения автора или иного правообладателя. При этом крайне важное значение имеет объем и цели такого использования. Например, в одном из дел коллеги судей Высшего арбитражного суда Российской Федерации, помимо оценки прочих обстоятельств, отметила, что фотографические произведения, использованные в передаче, пусть говорят, не могут считаться процитированными в информационных и полемических целях, поскольку не являлись предметом дискуссии в телепрограмме, а следовательно и нет места свободного использования произведений, несмотря на то, что в самой передаче был указан источник заимствования в виде титров в конце передачи. Иными словами, законом установлены достаточно жесткие условия для того, чтобы можно было использовать чужие произведения без разрешения автора или иного правообладателя. В противном случае, при невыполнении этих условий, лицо, которое таким образом использовал произведение, рискует быть привлеченным к ответственности. И прежде всего я имею в виду гражданско-правовую ответственность, то есть иск от правообладателя. Следующее заблуждение, которое тоже неожиданно популярным для меня стало, в связи с тем, что в последнее время несколько раз с этим столкнулся, это то, что лицу, которое присутствует на фотографии, якобы принадлежат авторские права на фотографию. На самом деле, при рассмотрении вопроса прав, мы имеем дело с правами гражданина на изображение и авторскими правами фотографа на фотографическое произведение, то есть фотографию где права имеют совершенно разную правовую природу и регламентируются совершенно разными правовыми нормами. Не стоит их путать и смешивать. В действительности изначально авторские права возникают у того лица, чьим творческим трудом создано произведение. То есть в рассматриваемом случае у фотографа, у лица, изображенного на фотографии, есть право гражданина на изображение. Таким образом, можно вести речь о том, что существует определенный конфликт прав фотографа и лица, которые присутствует на фотографии, поскольку без предоставления друг другу определенных полномочий ни одно из этих лиц не может правомерно использовать фотографию. Исходя из действующего гражданского законодательства Российской Федерации, существует всего три варианта, когда возможно использование изображения гражданина, который присутствует на фотографии, без его разрешения. К таким случаям относится использование изображения в государственных, общественных или иных публичных интересах. Также это возможно в том случае, если изображение гражданина получено при съемке, которая производится в местах открытых для свободного посещения или на иных публичных мероприятиях. И только в том случае, если изображение гражданина не является основным объектом использования. Третьим случаем является, когда гражданин позировал заплату. Во всех остальных случаях необходимо получать у лица, которое изображено на фотографии, разрешение на использование его изображения. Одним из примеров такого получения согласия является так называемый релиз модели. То есть, как мы видим, у фотографа есть комплекс принадлежащих ему авторских прав на фотографии, а у лица, который присутствует на фотографии, имеется право на изображение. Таким образом, фотографу для обнародования и дальнейшего использования фотографий, на которой изображен гражданин, необходимо получать согласие этого лица в избежание нарушения прав гражданина на изображение. А лицу, изображенному на фото, в избежании нарушения исключительных авторских прав фотографа на фотографические произведения, необходимо получать у него согласие на такое использование, которое может быть выражено, например, в виде лицензионного договора. Вышеуказанные заявления, наверное, удивили многих людей, которые приходят на фотосессии и поступают следующим образом, просто дают фотографу денежку, фотограф через некоторое время дает им готовые фотографии, и все разбегаются радостные в разные стороны. Но на самом деле, когда вопрос касается каких-то правовых аспектов, все несколько сложнее. Если вы профессиональный фотограф или профессиональная модель, или хотите ими стать, вам крайне необходимо разобраться во всех этих нюансах чтобы затем не было неприятных проблем. В случае любого спора, который будет рассматриваться судом, то вот о том, что все так делают, ничего не будет значить, будут иметь значение лишь те обстоятельства, которые вы сможете доказать. Следующее заблуждение крайне популярно как среди людей, которые не являются юристами, так и среди некоторых юристов, которые не являются специалистами по интеллектуальному праву, но зачем-то дают консультации в этой сфере. Суть заблуждения в том, что если якобы не указать так называемый значок копирайта в виде латинской буквы C в окружности и не указать строго определенные данные на экземплярах произведения, то произведение не будет охраняться и исключительные права на него не защитить никаким образом. Очевидно, что ноги у этого заблуждения растут оттуда же, откуда растут ноги у заблуждения о том, что необходимо регистрировать авторские права, иначе не получится их защитить в суде. В действительности это заблуждение ни на чем не основано. Если мы обратимся к гражданскому законодательству Российской Федерации и откроем статью 1271, то увидим, цитирую, что правообладатель для обовещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права. Обращаю внимание, вправе использовать праве это значит, что ни разу не обязан, то есть он может это делать, а может и не делать. И между тем, ратифицированную Российской Федерацией Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений тоже никто не отменял. Напомню, что согласно пункту 2 статьи 5 конвенции, пользование авторскими правами и их осуществление не связаны с выполнением каких-либо формальностей. И вполне очевидно, что проставление каких-либо значков в каких-либо кружочках – это самая настоящая формальность. И если мы проявим чуть больше настойчивости и обратимся к статье 1250 и 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, то мы нигде не увидим даже ни одного намека о том, что условием защиты исключительных прав на произведение является проставление на экземплярах каких-либо значков в каких-либо кружочках. Следующее заблуждение также весьма популярно, в том числе в среде розничной торговли товарами. Многие люди считают, что якобы вина имеет крайне существенное значение, и то, что должны быть наказаны только те лица, которые сознательно нарушают интеллектуальные права. К этому же заблуждению относится и довод некоторых лиц о том, что если якобы интеллектуальные права нарушены не ради извлечения прибыли, то ответственности тоже будет не должно. На самом деле вина и цель извлечения прибыли имеют определенное значение при определении размера компенсации, подлежащей взысканию с нарушителя интеллектуальных прав. Но принципиального значения при рассмотрении вопроса о возможности привлечения нарушителя к гражданской правовой ответственности цель извлечения прибыли или вина нарушителя не имеют. Если мы откроем пункт 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, то мы увидим список действий, которые считаются использованием произведения, независимо от того, совершаются ли они в целях извлечения прибыли или без такой цели. А поскольку по общему правилу бездоговорное использование произведений вне пределов допустимого закона свободного использования произведений, является недопустимым и является нарушением исключительного права правообладателя, то ничего удивительного в том, что это не входит в предмет доказывания по подобным делам. После изменений, которые были внесены в Гражданский кодекс и вступили в действие с 1 октября 2014 года, предприниматели и коммерческие организации отвечают независимо от наличия вины. Но даже до этих поправок такой подход существовал и применялся достаточно давно, исходя из разъяснений высших судов, которые были даны в постановлении 5.29 от 26 марта 2009 года. И одним из самых ярких эпизодов применения такого подхода является очень известное дело Перекрестка. Суть этого дела в том, что привлекли к ответственности закрытое акционерное общество Торговый дом Перекресток за розничную продажу, журнала, в котором неправомерно была использована фотография. Вы только подумайте, как руководство розничной сети, которая торгует всем подряд, должно было проверить правомерность размещения фотографического произведения в журнале. Какие для этого у него были возможности? Здравый смысл подсказывает, что это не совсем правильно, не совсем справедливо, ведь у перекрестки действительно не было никакой возможности для того, чтобы исследовать, насколько правомерно в журнале, который они, скорее всего, даже не открывали, используется эта фотография, что реально возможности для того, чтобы это сделать, были у общества Тв-парк, но это не имеет никакого отношения к юриспруденции. Согласно действующему законодательству, правообладатель может предъявить иск к любому из нарушителей интеллектуальных прав. К любому одному или ко всем сразу. Следует обозначить очевидное. Я не пытаюсь рассуждать на тему о том, что справедливо, а что нет. Я пытаюсь излагать свою позицию исходя из действующего законодательства и текущего правоприменения, исходя из действующей судебной практики. Это был такой небольшой личный топ-5 заблуждений в отношении интеллектуальных прав, которые очень часто приходится видеть как в сети, так и узнавать при общении с людьми. В заключение хотелось бы напомнить о старой пословице «доверяй, но проверяй», которую смело можно применять в отношении распространенных и популярных точек зрения, в том числе в отношении интеллектуальных прав. Лучше лишний раз перепроверить и провести свое небольшое расследование для того, чтобы убедиться, что все действительно так, как вам говорят. Кто знает, возможно, в будущем именно это поможет вам избежать иска на крупную сумму. На этом все. Это был Иван Бардов, юрист по интеллектуальным правам. Спасибо за внимание.